всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала в этом видео я вам хочу рассказать как построить свою команду в игре spexy данная игрушка запускается в кошельке а 4 а 4 это известный блогер у него на канале почти уже 45 миллионов подписчиков это видео рекомендую досмотреть до самого конца и если вы что-то не поймете пересмотрите данное видео и так как это видео создано для целеустремленных людей, которые готовы работать и которые хотят построить свою партнерскую сеть и заработать в данной игре хорошие деньги. Если вам такая тема интересна, усаживайтесь поудобнее. Я вам сейчас расскажу схему. Также я создал отдельный телеграм-канал именно для своих партнеров, кто готов работать и кто готов построить свою сеть и на этом в дальнейшем заработать много денег. так первый способ это, конечно, YouTube. Смотрите, чтобы я не был голословный, я вам сейчас вот покажу на примере компании Aurora Token. Эта компания работает 7 месяцев. Вы можете сами у себя на телефонах, на компьютерах проверить, открыть вкладочку, вот так вот режим инкогнито, открываете, вписываете там YouTube. Вот здесь вписываете youtube по по русскому по украинскому и можете задать данный тех вот здесь вот aurora token либо же spex либо же какой-то другой тех ну и так далее и вы проверите на каких местах вот мои вот, вот эти вот видео это вот я в google забивал и google вот, вот меня он любит видите 5 видеороликов далее вот я забивал spex ну по Спексе еще Ситуация не очень меня радует, но я думаю, что за этот месяц мои видеоролики, они будут занимать топовые позиции по Ютубу. И к чему я все это говорю, сейчас вам в дальнейшем это расскажу. Это только мои мысли, вы можете с ними не согласиться. Также вот я нашел вот такой интересный скриншотик. Люди вот работали в степе, все знают степе, это кроссовки, там тоже типа play to earn игра, как, как будет спекси. и человек вот вложил сюда 30 тысяч рублей и заработал на этом 120-140к это такая маленькая мотивация для вас и вот смотрите что я хочу сказать по YouTube. когда Влад Бумага А4 который владеет частью данной экосистемы данного кошелька это будет кошелек такой как Metamask, Тросвалет TronLink, и он будет работать на постоянной основе и в данном кошельке запускается игра спекси когда там спекси отработает сколько там полгода год она отработает у разработчиков есть в планах каждый год запускать какие-то новые игрушки фишки и на этом мы с вами будем постоянно зарабатывать деньги если мы построим свою партнерскую сеть это очень важно и когда данный человек он даст рекламу Посмотрим вот по трафику у него здесь вот 4,3 миллиона, 62 миллиона, 86, 86, 88, ну и так далее. Когда он даст рекламу, также некоторые меня спрашивают, так у него ж на канале дети. Ну дети, конечно, дети, но дети умнее, чем взрослые. Ну в общем, когда он даст рекламу, люди будут заходить в YouTube и вбивать слово Спекси и будут искать здесь информацию про данную игрушку и они будут находить ваши видеоролики так вот первый способ это создать свой YouTube канал и чем больше Вы создадите YouTube каналов тем больше у вас будет выхлоп Все мои видео вот на сайте у меня есть по игре видеоролик Все мои видео вы можете брать себе на данные каналы и перезаливать их вплоть до того что копируете картинки теги названия все можете копировать и перезаливать это что касается Ютуба. Также для своих партнеров я создал отдельную группу в Telegram, Чтобы в нее попасть, вы должны мне написать в личку. Все мои контакты есть под этим видео. Я вас проверю, если вы в моей партнерской сети. Я вас туда добавляю в группу. И я вам расскажу. Это секрет Ютуба. Я вам расскажу. Вы будете о нем знать, как вот занимать топовые позиции в Ютубе. Конечно, там немножко нужно потратить денег. Но... Если вы захотите и у вас есть желание, то вы этому научитесь. Второй способ, также по ютубу, когда у вас есть свой YouTube канал, вы также вот вбиваете в ютубе вот спексы, находите здесь видео разные, желательно находите видеоролики, которые вышли от недавно, от 17 часов, от 3 часа назад. Вот видите, человек молодец, он перезаливает ролики. И заходите на видеоролик и отвечаете на какой-то там комментарий, либо же пишите комментарий. Таким образом, вот когда мы написали комментарий, также когда вы пишете комментарий, впереди и в начале ставим звездочку, чтобы ваш комментарий был подсвеченным черным цветом. Таким образом люди, а их будет очень много, потому что Влад Бумаха 4 на этом не остановится. Здесь также будут закупать рекламу у блогеров-миллионников. И эти люди, они здесь будут, я не знаю, там миллион запросов в день будут вот писать. вот Когда увидят люди рекламу, они будут писать спекси, спекси, спекси, спекси. И искать информацию про нее. И они будут попадать на вас. Уж поверьте мне, такое будет. Давайте посмотрим сейчас спекси. Какой популярный текст. Смотрите, сейчас спекси очень низкая конкуренция. Вот именно сейчас, до старта, а старт будет где-то в начале мая, я всем вам рекомендую создать как можно больше YouTube-каналов и перезаливать все мои видеоролики. Также вы можете до других блогеров обратиться, попросить их, а можно ваши ролики перезалить? Я лично разрешаю, я не буду никому страйки кидать, ничего, потому что вы в моей команде. Вот видим, очень низкая конкуренция, и поисковый объем сейчас на данный момент 16 тысяч. Чем больше... Будет поисковый объем, конкуренция будет возрастать, но я думаю, это будет еще не скоро. Ну все реально. Так само мы можем вбить вот э, PX, Здесь вообще конкуренции еще нету. Вот вот так вот если мы на русском в объем. Здесь вот конкуренции вообще поисковый объем видите слабенький. Ну уж поверьте мне, он будет здесь огромный, очень низкая, очень низкая, очень низкая, очень низкая. Так, это что касается способа на YouTube. И еще один способ, очень-очень хороший. Есть вот такая группа в Телеграме. И сами даже разработчики, они сами не знают, откуда идет трафик. И вот, привет, дайте код. Вы берете вот так вот, нажимаете на тему и отправляете в личное сообщение. Привет, вот мой код пригласителя. Ну, вам нужно, конечно, это успеть сделать быстрее, чем вот администрация. И здесь я заметил, здесь очень много людей пишут пригласительный код. Они просят пригласительный код. Вот это вот именно топовая схема. Именно здесь нужно сидеть и отвечать вот таким людям. Также, кто умеет писать разных ботов, вы можете написать бота. И он будет вот таких людей здесь вычислять и самим писать ваши кода. И таким образом вы будете строить структуру, вот можно код ну и так далее, сами вот посмотрите в данную группу ссылку на данную группу вы сможете получить в моем телеграм канале, так что рекомендую в него подписаться также под видео будет ссылка, вы перейдете и попадете в мой телеграм канал, там где будет данная ссылка на канал, там где люди просят кода и еще один такой лайфхак на будущее кто хочет также немножко заработать на курсе монетки вот у них здесь есть на сайте адрес контракта, вот он, и данная монета A4, она будет в кошельке вот главной монетой A4 токен, он торгуется на CoinMarketCap, на CoinGecko, также он проверен всякими там центрики все такое, и данный договор вот вот есть, вы его копируете, переходите на CoinMarketCap. Смотрите, на каких биржах данная монета торгуете и можно ее купить. Вот я здесь посмотрел на панкейки. За 1 доллар мы сейчас можем купить 120 монеток, которые сейчас стоят. Давайте сейчас посмотрим. Перейдем на CoinMarketCap. Цена данной монеты 8 долларов и когда будет активная фаза активная реклама данного кошелька, данной игры данный курс он вырастет, он по-любому здесь вырастет ну, своим мнением вы конечно можете не согласитесь я просто вам рассказываю схему но он вырастет данный курс, и когда вы купите там, ну, я не знаю, примерно даже на 10 долларов, вы можете из 10 долларов сделать 20 долларов на росте монеты, Также вот на БСК скане данных монет вот такое число. Получается 1 миллиард. Или какое-то число? Я даже, я даже не знаю. Ну да ладно, пишите свои комментарии. Какое это число? Здесь держатели 5694 адреса. Это держат данную монету. И транзакции уже произошло шестьдесят три пятьсот шестнадцать. И здесь вот э, постоянно вот Кто-то покупает, кто-то продает Ну и так далее Чтобы зарегистрироваться По моему партнерскому коду Вы его найдете на моем сайте Здесь полностью вся инструкция Также рекомендую вступить в эту группу Там где будут проходить розыгрыши Денежных призов Когда запустится данная игра Здесь все внимательно читаем Вот э, ссылка на сайт И вот мой будет пригласительный код когда вы зарегистрируетесь по моему пригласительному коду и захотите работать и продвигаться в Ютубе, пишите мне в личное сообщение. Я вас проверю, что вы действительно зарегистрировались по моему партнерскому коду и я вас научу продвигаться по Ютубу. Но не пытайтесь меня обмануть. Если я увижу, что у вас не будет результатов, вы обманули не в моей команде, я вас просто забаню. Потому что я буду тратить на вас свое время, и рассказывать один из секретов, который вам поможет продвигаться на YouTube-канале. Вот такое, друзья, получилось видео. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока.